Здравствуйте, ребята! Мы начинаем урок для пятиклассников, конкретно для пятиклассников, который посвящен разбору предложений. Попробуем разобрать предложение. Тонкий многоцветный аромат устойчиво держится над садами. В нашем предложении найдем драматическую основу. Держится что? Аромат. Аромат что делает? Держится... Основа «Аромат» держится. Нашли драматическую основу. Предложение содержит сообщение о том, что тонкий аромат держится над садами. Раз предложение содержит сообщение, оно поисковательное. Предложение произносим спокойно, значит оно не восклицательное. В предложении одна грамматическая основа «Аромат» держится, значит, предложение простое. А можно сказать, что предложение двусоставное, так как в нем есть и подлежащее, и сказуемое. Предложение распространенное, поскольку кроме главных членов есть также второстепенные члены. Итак, мы указали в скобках все, что мы должны указать о предложении, а теперь давайте подчеркнем второстепенные члены. Для этого нужно правильно поставить вопросы. Итак, аромат какой? Итак, аромат какой? Тонкий, многоцветный. Это определение. Держится как? Устойчиво. Устойчивое это обстоятельство. Держится, где над садами это обстоятельство. Держится над чем, над садами, тоже можно задать вопрос. В этом случае мы подчеркнем это слово каждое дополнение. Обратите внимание, что я подчеркиваю вместе с предлогом. Это делается потому, что предлог не является самостоятельным членом предложения. И мы просто показываем э, грамматическую связь, которую осуществляет предлог в предложении. В данном случае держится над садами, над кем, чем, это творительный поддержка. Именно слово «садали» стоит в творительном падеже, и это показывает наш предлог. Поэтому мы его так подчеркнули. Итак, мы разобрали предложение, простое предложение. И если кто-то еще затрудняется, главное запомнить определение. Мы подчеркиваем волнистой линии, оно отвечает на вопрос «какой?», «чей?». Дополнение пунктиром. Оно отвечает на вопросы всех патежей, кроме именительного. И, наконец, обстоятельства отвечает на вопросы, где, когда, куда, откуда, почему, зачем и как. Это вопросы наречия и подчеркиваем обстоятельства. Точка, тире. Итак, занимайтесь. Всего хорошего. До свидания.